Здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу сделать краткий обзор новой государственной программы для многодетных семей со ставкой от 6% годовых. В сегодняшнем видео будет много цифр. Готовьтесь слушать и запоминать. Меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости ⁇ Новая квартиры 2004 года ⁇ Итак, правительство выпустило новую государственную программу где процентная ставка от 6% годовых. Что мы имеем? Мы имеем постановление правительства 1711 от 30 декабря 2017 года, которое утверждает следующие параметры кредитования, по которым будут выдаваться субсидии. Первое. Период действия программы с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Четыре года. Продукты приобретения готового жилья – это строительство жилье и финансирование под залог жилья. Ограничение. Покупка только у юридических лиц, только в строящихся домах. Третье. Условия выдачи кредитов на, по условиям господдержки. С 1 января 2018 года по 31 2000, декабря 2022 года, когда родился второй или третий ребенок в семье. Четвертое. Процентная ставка. 6% в в течение 3 лет после рождения второго ребенка и в течение 5 лет при рождении третьего ребенка. Пятое. После окончания срока действия ставки 6% устанавливается в размере не более ключевой на момент выдачи кредита плюс 2%. Дальше. Шестой пункт. Сумма кредита до 3 миллионов в регионах и до 8 миллионов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или городской области. Седьмой. Первоначальный взнос от 20%. Вот. А теперь кратко хочу прокомментировать все, что я до этого зачитал в постановлении правительства. Первое. Как видим, программа ограничена по сроку. Это 4 года до 2022 года. То есть это не значит, что это будет как материнский капитал, который у нас действует уже очень давно. Уже порядка чуть ли не 10 лет. По этой программе можно взять ипотеку или рефинансировать ипотеку, только если у вас жилье куплено в строящемся доме. То есть вы должны купить у строителей в строящемся доме, или если она была у вас куплена до этого, то вы можете рефинансировать тоже в строящемся доме. То есть это не распространяется на дома, которые были построены давно, то есть на вторичное жилье. Вот. Следующее ограничение. Э, э, э, э, э, точнее, скажем так, э, по, по рефинансированию при этом ограничений никаких нету, скажем делаем. Дальше. Ипотека выдается только тем, у кого ребенок родился после 1 января 2018 года. Из родителей второй ребенок или третий. Вот. Очень важный момент, на котором хочу заострить внимание, это фиксация срока ставки. То есть ставка фиксируется на 3 года, если ребенок у вас второй, а если у вас родился третий ребенок, ставка фиксируется на 5 лет. Что происходит дальше? Дальше она станет ставка Центробанка плюс 2%. Привожу это на сегодняшнем дне пример. То есть в момент выдачи ставка на сегодня у нас составляет 7,75. Вот даже 7 25. Соответственно, плюс 2% это получается 9,25. То есть если процентная ставка к этому моменту не снизится, ключевая ставка Центробанка, и она будет составлять, как на сегодня, 7,25, то, соответственно, у вас процентная ставка поднимется с 6% до 9,25. То есть, видите, разница достаточно будет большая и как бы ощутимая. В этом состоит как бы, подводный камень, что сейчас вы будете иметь пониженную ставку, потом у вас будет ставка, ставка более высокая. Но если, конечно, я как еще раз подчеркиваю, не произойдет снижение за эти 3-5 лет. Вот, что бы я посоветовал в этом случае? Если вы знаете, что ставка, например, будет вам достаточно невыгодная, то вполне возможно, что так как вот я, например, сегодняшнего дня смотрю, просто сделать очередное рефинансирование, чтобы получить не такой не резкий скачок, там с 6% до, как, до сегодняшних 9.25. Это позволит как бы, избежать такого резкого удара по бюджету, который ну, как бы, будет не, не, и морально, и материально, тяжело тяжело пер, перенести. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Вот, сразу хочу сказать, когда начнут проходить сделки по этой программе, я сделаю дополнительный какое-то видео, обзор, расскажу о каких-то еще новых камнях, если я их увижу, вот, и это будет важно сообщить. Вот, поэтому надеюсь, что то, что я сегодня уже рассказал, это уже очень полезно. Сдел... Благодарю всех за внимание. Если у вас какие-то появились вопросы, задавайте их под видео. Также... Если не сложно, сделайте комментарий к видео. Я буду вам очень благодарен. Нажмите на кнопку лайк, если вам не понравилось, на кнопку дизлайк. Также подписывайтесь на мой канал. И чтобы узнать, когда выходит мое видео, справа наверху нажмите на колокольчик, Тогда как только оно выйдет, вам сразу придет сообщение. Благодарю за внимание. Всем до свидания.